Хакуна Мата. вот мы здесь, в МОНТЕ каква. Значит, мы должны быть богаты и знамениты. Меня зовут Мата. Все, Вы кто такие? Идите нахуй. Матюки, Убийство. Надеюсь, вы понимаете, что вы не. Понимаете, что... Что... Что перед вами знаменитый изменение лицо. Ставьте <гей> Последний раз, за ты выбираешь, где нам <плес> <плес> Я хотел набора, бора. -бора. <плес> <плес> Этому кабану... <плес> кабану <плес> Преспичел на льду. О, тебе придется... <плес> <плес> <плес> Ух, я так замерз, что я бы, я бы с удовольствием попил бокал рисника. не лез, блядь. Сидайте. Спросите у Джои Сьюзи. Блядь, у тебя что, дверь в животе? Да. Четко. Пожарник! Мы хотели, чтобы в лесу возник пожар! Ага, я вас. <свёк> Что происходит? <свёк> Мой путаник! Не ешьте удачон. меня! Задевали! Пумба, идем! Нахуй! Вы вернете на место, Илья! пошел ты нахер козь!